Бывают люди, которые довольствуются малым, есть и такие, которые разрушают стереотипы каждым своим поступком. Они — источники перемен, устанавливая новые стандарты для тех, кто за ними следует. 45 лет назад, исходя из такого подхода к жизни, была основана компания по недвижимости, единственной целью которой было побуждать к действию предпринимателей. Мы создали первую в истории индустрии недвижимости, новую модель франшизы, завоевали лидерство, добиваясь потрясающих результатов, и мы выложили путь из золота для тех, которых называют брокерами. Мы всегда придавали значение той части рабочего процесса, которую не заменят интернет-приложения. Речь идет не только об активной рабочей деятельности, речь идет о лучших сотрудниках. Нам нужны самые умные, смелые, нам нужны источники перемен. Перемен не постепенных, а грандиозных. Мы ищем людей, которые помогут нам заново разжечь пламя нашей компании. Сотрудничая с новой группой слаженно работающих лидеров, которые воодушевляют нас тем, что решают реальные проблемы покупателей, а не отмахиваются от них. Они достигают все новых целей, опираясь на опыт предыдущих лет. Вместе мы выложимся на все 121%. Это не очередная подработка в вашей жизни, а главное событие, которое покажет всему миру, что когда дело доходит до бизнеса, все зависит только от вас.